Итак, всем привет, с вами я, Деникс сегодня у нас обзор пятого экспериментального снапшота Майнкрафта к версии 1.18. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступим. Итак, начнем с самого главного. Теперь генерация враждебных мобов будет зависеть от высоты, то есть чем глубже будет высота мира, тем чаще будут э, спавниться мобы. То есть раньше в 1.17 это было, потом у нас из экспериментальных снапшотов это убрали. И теперь опять вернули. Что ж, теперь можете не волноваться за свои э, фермы, однако... Знаете, что все же может случиться и такое, что это могут вернуть в обычных субшотах. Итак, теперь теперь к горам. Как сказали разработчики, они стали немного острее, чтобы соответствовать горам из э, бета-версии Bedrock. Но тут, конечно, незаметно, но... Все-таки это нужно, наверное, сравнивать. С большим количеством гор. Но так, если захотите поиграть в этом стоп и сравните с вами. Кстати, сенсик просто кое-клевое место. Во-первых, это биом Flower Forest. Во-вторых, здесь вот такой вот аквафера. Вот еще спруты есть. Клевое место очень. И вот так можно из этого аквафера выплыть. Вот это прекрасное тоже место. Также новые горные биомы стали в целом больше не знаю сколько это правда опять же опять же нужно это все проверять кстати капец тут рыхлого снега вот это вот как бы огромная такая штука ненавина или нет но не важно в целом это заметно посмотрите какой большой биом нормальный такой по размерам прям здорово также Высота в целом гор будет выше, но все-таки горы до 260 высоты вы будете встречать крайне редко. Для меня это скорее плохо, потому что... Ну, ну я, я такой человек, что хотел бы очень много таких гор найти. Тем более, если раз ограниченной картой, но а вот так ты... Навряд ли ты найдешь даже такую гору. Ну, как говорил разраб, то такие горы встречаются примерно в 2000 блоков. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Также, как сказали, разрабы теперь реки могут сливаться с биомом Я не совсем понял, что это значит, как они сливаются. Как это выглядит. Вот. Я в целом не очень понимаю, как, как это работает. Вот. Может быть.. Может быть, как это раньше, какие-то раньше стыки были неправильные у рек и получается биомов. Вот я этого не знаю. Вот если, если вы знаете, пожалуйста, напишите в комментарии. Также, как сказали, разрабы, теперь э, болота не вытекают в океаны. Я не совсем понимаю, что они это. Что они имели в виду под этим? Вот. Но, кстати, что вот это такое? Что вот это такое, я немного не понимаю. О, ну вот, смотрите, вот это, я как понимаю, биом океана уже, да? И я как понимаю, вот, они не контактируют. То есть вот тут идет, почему-то биом река. Вот так идет бьем реки, но реки самой нету. Как-то как странно и, видимо, криво сделали разрабы. Вот. Так что, думаю, эту штуку еще пофиксит. Также теперь болотные деревья могут быть больше погружены под воду. И в целом вот тут достаточно сильно погружено. На два блока аж. Я сейчас на один блок, вот тут уже два блока. Тоже два. Тоже два. Ну, видимо, максимум это два блока. Хотя, возможно, можно и найти редко, чтобы они аж на три блока погружались. Также, как сказали разработчики, Савана будет менее разрушена. Я не знаю, насколько это правда. Я вообще не вижу смысла писать, что вы там какое-то значение со ста поменяли на 101. Это, ну... Это ж реально, это фиг ты проверишь, ты капец. Зачем это писать? Ну вот, чтобы вы знали. Как сказали разработчики, теперь э, мезо, бесплодной земли, стали немного меньше. Но, не знаю, насколько все-таки это правда. Опять же, вот это вот все сравнить, это, ну так тупо писать про это. Но я, я не могу вам об этом не рассказать, потому что я считаю, что все-таки важно знаете, что... Немного биомы как-то меняются. Кстати, клевая генерация, очень мне, мне прям нравится. При засушенных биомов вы не сможете встретить маленькие озера. В принципе, очень правильно, очень логично и можно даже сказать, что ожидаемое изменение. Вот, Я в целом очень ему рад. Также разработчики сказали, что возвращен биом джунглей, который находится между другими биомами. Но я не знаю, какой биом. Modified Jungle, Modified Jungle edge, или еще какой-то. Но, вот, чтобы вы понимали, это, ну, вот Modified Jungle Edge, это реально, это очень редкий биом, и я его вообще не нашел. То есть, ну, и это вообще никак не прередить, не знаю. Смотрите, какое красивое место тоже. Вот. Также теперь э, грибной биом будет более похож на остров. Но я вот не знаю. Ну, как по мне, тут всё выглядит очень даже обычно. То есть в прошлых экспериментальных снапшотах такая тоже штука была. Жаль, конечно, что очень маленький биом, но всё равно выглядит клёво. Ой, ой Потому что... Но я не про это хотел сказать, а вот про мобов, но почему-то они здесь генерируются. Это Deep Cold Ocean. Кстати, пока мы едим алмазы, теперь разработчики сказали, что кости динозавров вместе с алмазами не будут встречаться выше нулевой высоты. То есть, вы помните тот баг, который я вам показал? Теперь, как к разработчики, такое не будет. Но зато будет вот это вот. Класс. Кстати, это не поверхность, это 47-я высота, а здесь еще где-то было на 23-й, то есть, вот, 23-я, то есть. Эх, Моженки, шо ж вы так? Кстати, вот посмотрите просто, какой гигантский океан. Вы помните, чтобы вы вот такое встречали в 16-й генерации, в 17-й? Я такого не помню, я просто обожаю такой, кстати, вот еще один, видимо, баг. А, то есть вот тут ламинарий, из-за которых у меня проседает фпс. Ну, блин, но... прям океан гигантский, и это очень классно. Как сказали, разрабы теперь на входе в Dripstone Caves. Будет меньше встречаться травы. Ну, не знаю, сколько это правда. В принципе, это не вход. Так что не знаю, что тут можно сказать по этому поводу. Ну что же, вот такой вот небольшой прям вышел этот экспериментальный снапшот. В целом, он просто пофиксил всякие паги, проблемы и прочее, что было с прошлых экспериментальных снапшотов. Я думаю, это же последний подобного рода экспериментальный снапшот. Так как уже заканчивается лето, дальше у нас, я думаю, будут обычные снапшоты. Ну что сказать, мы ждем Вардена, ждем исправления вот этих мелких недоработок. Вот и уже релиз 1.18. Можно сказать еще одна стадия успешно была пройдена. Ну что же, всем спасибо за просмотр, всем.